Доброе утро! С вами Антонина Брелькова И сегодня 8 августа 2016 года Я несколько дней делала зарядку На балконе И сегодня вышла на пробежку Ноги моим тем самым Временем отдохнули Сегодня я Бегала Но могу сказать, что По сравнению с зарядкой на балконе Пробежка бодрит в три раза лучше, больше, да? Сегодня понедельник, поэтому я желаю всем плодотворной недели. Ставьте цели и идите к поставленным своим целям. Обязательно следуйте по своей заданной траектории. Никогда не отступайте. Если будут какие-то преграды, обязательно преодолевайте их. Без выходных ситуаций не бывает. С вами была Антонина Брилькова. Всех люблю, целую, пока-пока.